Как начать вести здоровый образ жизни? Приветствую вас, друзья, на связи Серняк Александр. В этом видео мы поговорим с вами о здоровом образе жизни. Рассмотрим, что это такое, и разберем ключевой вопрос, как же все-таки прийти к этому здоровому образу жизни. Прежде чем я перейду к теме, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца, и если будут вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Итак, друзья, поехали. Что же такое здоровый образ жизни? Ну, на мой взгляд, здоровый образ жизни состоит всего из двух компонентов. Это правильное питание и физическая активность. В эти два компонента, конечно, входит много подкомпонентов, которые мы сейчас с вами разберем, но это два основных, как мне кажется, ключевых столба, на которых это все стоит. Питание и физическая активность. Почему? Давайте разберем. Потому что то, что вы как бы поставляете в свой организм это влияет конкретно на то как вы себя чувствуете как вы выглядите грубо говоря это смазка бензин которым вы используете для своего автомобиля если вы заливаете туда всякое просите говно то не ждите что как бы что-то хорошее от этого получится соответственно исходя из этого как бы очень простой вывод что нужно есть полезную пищу как бы, что такое полезная пища как ее есть, этому очень много всего посвящено, но, грубо говоря, друзья, все, что нужно понимать, я думаю, вы и так это понимаете и знаете, что там плохо употреблять алкоголь, плохо курить, плохо есть вредную пищу, но почему-то все продолжают это делать. Ну, не все, а большинство, те, кто знает, что это вредно, продолжают это делать. С чем это связано? Дело в том, что здоровый образ жизни – это все-таки привычка. Это привычка. Привычка определенным образом взаимодействовать с окружающим миром. Привычка употреблять определенные продукты. Привычка делать то, что мы делаем. В общем, очень глубокая привычка. И эта привычка может формироваться там, вследствие определенных... Обстоятельства. Возможно, кому-то здоровый образ жизни или тот образ жизни, который он ведет, он достался от родителей. Его родители вели такой образ жизни, и вот теперь человек тоже ведет такой образ жизни. Возможно, человек попал в определенное окружение в свое время, которое его как бы направило к одному образу жизни, либо к другому, условно к здоровому или нездоровому. Либо еще могли быть обстоятельства, которые на это повлияли. Но тем не менее, это привычка, которая формируется. Если вы сформировали один образ жизни, и он условно не очень здоровый и не очень вас устает, вы можете сделать то же самое только в другую сторону. Как говорит один хороший человек, что люди это чемпионы в обучении. То есть люди могут хорошо и быстро обучаться. Тут вопрос в другом. Когда вы, вы можете обучить себя вести здоровый образ жизни, вопрос зачем. Проводили исследования, в которых получили следующие результаты, что люди моментным удовольствием придают большее значение, чем в выгоде на дистанции. Условно, когда перед человеком лежал вариант съесть сейчас маленькую конфетку или получить позже, но большую шоколадку, то чаще всего люди съедали конфетку, но ну, это если очень образно. Описать смысл этих исследований – это вот приблизительно то же самое, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это, кстати, в некоторой мере отражает нашу, ну, нашу ментальность, можно так сказать. Но здесь как бы, есть очень такие... В этом и кроется подвох. Потому что люди э склонны к очень небольшому горизонту планирования. А его, кстати, вот стоит расширять. Как правило, э горизонт планирования у людей это месяц. Где-то среднестатистический. Реально хорошо бы видеть это как бы все намного дальше вперед, потому что то, что мы делаем сейчас, оно очень сильно будет отражаться на том, что и где мы будем через какое-то время. Мне недавно задали вопрос, вот, Саша, как ты заставляешь себя бегать? Я так задумался, да я не заставляю себя бегать, мне бег в удовольствие. Ну да, мне, то есть, я, получаю, я испытываю определенные физические сложности, ну то есть, для того, чтобы бежать, мне нужно преодолевать... Ну, то есть, это физическая нагрузка. Но мне эта нагрузка доставляет удовольствие. Первое, потому что я к ней привык. Я когда-то начал ее делать давно, и постепенно-постепенно это вошло в привычку. Я уже не могу этого не делать. Если я перестаю бегать, я начинаю испытывать ну, дискомфорт или некий стресс. То же самое будет происходить с человеком, который условно ведет там, образ жизни. Ну, к примеру, употребляет алкоголь и никотин, и тут он резко прекращает принимать алкоголь и никотин и начинает бежать. Что? То есть что испытает этот человек? Ничего хорошего он не испытает. Потому что у организма будет очень резкий скачок, то есть он прекратил делать что-то одно и начал делать что-то другое. То же самое, если я прекращу бегать и начну употреблять алкоголь и никотин, никакого удовольствия я от этого не почувствую. Человек так устроен, что на резкие изменения чего-либо организм, организм реагирует очень остро. К примеру, когда, к примеру, когда вы спите, или вы спите при включенном радио, или при включенном телевизоре. Причем звук такой хороший, громкий. Если его взять, выключить, то с большой вероятностью человек, который спал вот при этом звуке, он проснется. Почему? Потому что мозг реагирует на резкую перемену то есть в окружающей среде. А если постепенно снижать звук по чуть-чуть, резкого скачка не будет, и человек с большой вероятностью продолжит спать. Потому что нет резких скачков, мозг не подает как бы, никаких сигналов опасности. То же самое происходит как бы и с любимыми привычками. Если вы что-то резко начинаете делать, то вам это начинает становиться делать сложно. Если вы вдруг решите переходить к здоровому образу жизни, это нужно делать очень постепенно. Но здесь вопрос, главный вопрос, как мне кажется, с которым сталкиваются люди, это не как перейти к здоровому образу жизни, потому что информации, как перейти к здоровому жизни, как правильно питаться, как заниматься спортом, его просто масса. То есть вы залазите в интернет, вам, конечно, придется потратить какое-то время для того, чтобы отфильтровать всю шелуху, но, тем не менее, необходимую информацию о питании и занятии спортом вы найдете. Другой вопрос, зачем? У людей нет то, что называется мотивация это делать. Если у человека нет мотивации это делать, он не будет это делать. Или если человек... Ну, так же, как я уже говорил, что очень много людей знают, что, ну, что употреблять никотин и алкоголь вредно. Вредно? Да, вредно. Но почему-то продолжают это делать. Почему? Да потому что... Им сейчас выгоднее это сделать, у них такая вот текущая привычка, и за счет алкоголя и никотина они удовлетворяют определенные свои потребности. И отказаться от удовлетворения определенных своих потребностей очень сложно, потому что, грубо говоря, вы убиваете часть себя. Никакому как бы, нормальному здоровому организму, нормальному психологически здоровому человеку условно взять как-то вот отказаться от реализации части своих потребностей это просто неразумно плюс очень много из всех этих вещей лежит у нас на бессознательном уровне который мы не осознаем и до конца можем эти механизмы не понимать очень большая часть в свое время я пил и курил в свои как бы подростковые годы я был далеко не человеком который ведет здоровый образ жизни он был можно сказать очень даже нездоровым. просто в один момент я понял что как бы мне это не надо. То есть те привычки, которые я формировал в определенном окружении, которые мне были нужны для чего-то, через какое-то время, они просто перестали выполнять свою функцию. Условно, когда я начинал курить, то есть я курил для того, чтобы, ну, как бы быть, ну, условно, своим там, в определенной компании. Когда я начинал пить, ну, все, мое окружение, условно, пило, как бы я, ну, я мог не пить, но я не хотел, как бы быть белой вороной в окружении, поэтому я также употреблял алкоголь, как и мое из ближайшее окружение. Через какое-то время, когда условно как бы быть своим в определенном окружении у меня пропало, особенно с помощью алкоголя, я нашел способ как это делать по-другому. У меня сменилось окружение, я просто перестал это делать. Но это все было не по щелчку пальцев, это было не О, все, типа не перестану как я сейчас пить, потому что нет у меня уже в этом необходимости. Это происходило постепенно-постепенно в связи с накоплением определенного рода информации. Также и у людей разного типа могут происходить изменения, у кого-то эти изменения могут происходить по щелчку пальца, у кого-то это может происходить постепенно в связи с накоплением информации, либо просто, когда человеку нет необходимости. И здесь ключевой момент, что то, что мы делаем сейчас, оно очень сильно будет отражаться на том, как мы будем, где мы будем через какое-то время и как мы себя будем чувствовать через какое-то время. Буквально недавно я общался тоже с человеком, с которым мы разбирали этот вопрос, если смотреть очень сильно далеко, смотреть на всю дистанцию нашей жизни, где мы хотим оказаться в старости и сравнить с тем образом жизни, который мы ведем сейчас, к чему это нас приведет. Если, например, взять тот образ жизни, который я вел в подростковом возрасте и продлить его на определенное время, то ничего хорошего в моем будущем бы не было. Соответственно, здоровый образ жизни, то есть если проецировать Мое поведение касательно еды и касательно спорта. То есть на будущее, то в принципе ту картинку, которую я вижу в конце, то, что я себе испытываю, те ощущения, которые испытываю, представляю, это в принципе они вполне достойны, они мне нравятся. Я рекомендую вам проделать то же самое, возможно, это вам поможет. Если у вас есть необходимость и запрос перейти к здоровому образу жизни, но вы сталкиваетесь с определенными сложностями, проделайте просто следующую штуку. Вам нужно очень четко представить. Представьте, вот. Если вот вы здоровый человек, вот вы ведете тот новый образ жизни, к которому вы стремитесь, то есть идеальный ваш образ жизни, здоровый образ жизни. И представьте, вот если вы начинаете его вести, и каким вы будете, к примеру, ну, до скольки вы себя видите, до скольки вы проживете, там, 80, 90, 100 лет. Представьте, каким вы будете. Вот представьте и прям прочувствуйте все это, вот дайте себе насладиться всем тем, что вы будете там видеть в своем в своих внутренних картинках, в этих ощущениях. Представьте, где вы будете, с кем вы будете, как вы будете себя чувствовать, там, возможно, ваши дети, внуки. Вот, потом выкрутитесь, вернитесь в реальность и проделайте то же самое только уже для негативной картинки. И тоже позвольте себе прочувствовать вот все, вот всю ту, можно сказать, тяжесть или все то нехорошее, которое будет у вас, у вас возникать вот в этой негативной картинке. И тоже потом вернитесь как бы вот в текущую реальность и просто сравните это и вы для себя возможно вы для себя тогда поймете что ну по какому пути вам идти по какому не идти и когда будет возникать вопрос переходить на здоровый образ жизни или не переходить скорее всего вот после вот таких проделанных вещей возможно вы найдете для себя ответ и это будет для вас то что называется может мотивация для того чтобы сдвигаться в сторону здорового образа жизни потому что я четко убежден что ведя здоровый образ жизни, или по крайней мере не вредный образ жизни, вы сильно улучшаете себя, улучшаете свое ближайшее окружение, и та жизнь, которую вы проводите, вы проводите ее недаром. И вы сможете намного больше достичь, чем если будете вести образ жизни, который не до конца, скажем так, здоровый. Плюс здоровый образ жизни, это понятие достаточно растяжимое, так как я уже и говорил, что это, на мой взгляд, это питание и тренировки. Все, что вам нужно сделать, это отказаться от вредных привычек приобрести полезные привычки касательно питания и начать заниматься физической активностью. Вам не обязательно становиться мастером спорта, вам не обязательно там много часов проводить в спортзале или наматывать там огромное количество километров. То есть вы можете для себя избрать тот уровень физической активности, то есть минимально необходимый для того, чтобы вы почувствовали себя лучше. Я вам скажу сразу, что при переходе первое время это будет адски тяжело. Адски тяжело. Но если вы знаете для чего, то вы обязательно это сделаете. Если человек знает для чего или зачем для чего или зачем он что-то делает, то он обязательно для точнее, не так, для чего или зачем, то есть ему что-то, то он обязательно найдет способ это сделать. И тогда уже не будет преград, тогда уже не будет возникать вопросов по утрам, то есть вставать ли мне вот утром на пробежку, или полежать в кровати, потому что. Время все равно пройдет. Я раньше, как я себя какое-то время мотивировал для того, чтобы встать и побежать утром. То есть я принял решение, что буду бегать, но всегда возникает очень большое количество соблазнов не пойти на тренировку, не побежать утром. Я задаю себе вопрос такой: я представляю, что время пройдет, я беру где-то условно вот полгода, год. Вот я представляю, что прошло полгода. Я представляю, что, то есть я условно я не бегал. Я представляю, каким я буду вот через полгода. И я понимаю, что мне не нравится то, что я, то, что вот я вижу и чувствую вот то, что со мной произойдет через полгода. И это, и это я могу решить очень просто, я могу просто встать и побежать, потому что полгода все равно пройдут. Я знаю это из личного опыта, потому что у меня очень много было таких нюансов, когда я что-то не делал сейчас, время проходило, и я жалел, что я это тогда не делал, но уже по прошествии времени. И когда я начинаю сравнивать, условно, вот ту горечь от не чего-то раньше и соблазн отказаться от э, приложений каких-то усилий сейчас, я знаю, что вот эта горечь, она будет намного сильнее и больше, потому что ты уже не сможешь вернуть утраченное время. И таким образом это помогает мне двигаться дальше. Но не все как бы так плохо, то есть не, не потому, что я боюсь что-то потерять или все настолько плохо, поэтому там я начинаю бегать или вести здоровый образ жизни, нет. я просто У меня в голове есть еще та картинка, к которой я хочу прийти, у меня есть цели, которые я хочу реализовать за жизнь. И здоровый образ жизни это некая некое философское, философское понятие, которое вот все размусоливают, У каждого он таки, некий, некий свой здоровый образ жизни, потому что есть там, вегетарианцы, есть веганы, есть сыроеды, там здоровое, правильное питание, есть куча разных теорий, диет, там, диета дюкана. Но здесь главное что, как понять здесь, что для вас здоровый образ жизни, это не. То есть вы должны понимать, для чего он, в принципе, вам нужен. В принципе, по большому счету, если я знаю таких людей, из очень близкого мне окружения, у которой жили убеждением, что лучше 30 лет живую кровь пить, чем 300 лет падалью питаться. Это цитата из какой-то сказки, где ворон общался с орлом. И здесь как каждый человек делает выбор в свою сторону для кого-то. На самом деле вот, вот это здорово, ну не то, что здоровый образ жизни, а он выбирает так жить, он осознанно понимает, что он делает, и он осознанно понимает, что лучше 30 лет. 30 лет, здоров... 30 лет живую кровь пить, чем 300 лет падали питаться. Как вот орел и ворон. Здесь важно вот именно осознанный подход. Если вы на осознанном уровне осознаете, не просто знаете, что это вредно это полезно, а осознаете, что и для чего вам, то вы начнете постепенно двигаться. И да, если вы смотрите это видео, то это скорее всего как бы знак или ключевой вот такой момент, что вы двигаетесь в правильном для себя направлении. Поэтому, если видео все-таки э, каким-то образом помогло вам плюс-минус разложить у себя в голове э, какие-то вопросы касательно здорового образа жизни, что с этим делать, как к этому двигаться, можете написать свои мысли в комментариях. Еще отмечу такую штуку, что опять же самое сложное это понять зачем, после того как вы понимаете зачем вам будут нужны инструменты для того, чтобы двигаться дальше. Касательно инструментов, я уже говорил, вам нужно избавиться от вредных привычек условно. Если вы употребляете алкоголь, никотин, отказаться от алкоголя и никотина, вот, и приобрести алкоголь, никотин и вредные продукты и перейти к здоровым продуктам. Это как бы не короткий путь, по щелчку пальцев это не делается, но здесь важно, чтобы вы начали с чего-то, и двигались постепенно, постепенно, постепенно. Опять же, то, что я говорил про резкие изменения, как правило, это будет доставлять только дискомфорт. Делайте это постепенно, изучайте определенную литературу по изменению привычек, можете поинтересоваться психологией. Это то, что будет помогать вам избавляться от старых моделей поведения, от старых комплексов, можно так сказать, от старых негативных привычек и переходить к новым. Друзья, на этом... Все. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. И до встречи в новых видео. Пока!